Доброго здравия, уважаемые друзья! Если вы переписку вели с банком по страховке, хотели договориться по закону, но банк нарушил все законы, которые имеются, которые там у нас указаны в заявлениях, то приходится взыскивать страховку через суд. И на сегодняшний день... Страховка через суд проводится в четыре этапа, то есть 4, ну не то, что 4 этапа, а четыре документа у нас. Сейчас я сделаю демонстрацию экрана. Так, и начнем, то есть мы сейчас первое заявление рассматриваем, это распоряжение в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Пишем документ в двух экземплярах, то есть отправляем в Москву, адрес в Москве, руководитель и в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя по месту нахождения отделения банка и страховой компании, где вы заключали документы. То есть, сразу в две инстанции. Почему так? Потому что юридический адрес вашего, вашей организации в Москве, то есть, все страховые компании и банки, юридический адрес центральный у них в Москве. И там надзор будем проводить, то есть, именно обращение туда, чтобы там проверили деятельность банка и страховой организации. И по месту ведения деятельности также проводим проверку. Поэтому у нас два адреса. Напоминаю всем, что когда вы пишете куда-то обращение, то не нужно информацию находить именно через интернет. То есть в интернете найти руководителя, адрес организации. Нужно это делать через сайт налоговый, через egruelnalog.ru. Показываю сайт. Вот он сайт. Вверху у нас сервис.налог.ру. Вы на нем регистрируетесь по электронной почте. И после регистрации вы можете запрашивать, вот, подавать запрос, да? Вносите Иноне но ГРН организации. То есть, Инно ГРН организации можно найти, конечно, в интернете. Где его еще взять? Либо позвонить на номер э, этой организации на городской, там, в Дубальгисе найти и уточнить ИНН и УГРН. Сюда вносите ИНН УГРН, вводите цифры, нажимаете сформировать запрос и получаете запрос. Вот я сегодня делал, готовился к вебинару. Вот они эти выписки. Вот они в таком виде открыты. И проверяем, да, в Роспотребнадзор Федеральной службы по Красноярскому краю. Все, мы видим здесь точный индекс, адрес юридический, улица, дом. И кто руководитель, лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица. Горяев Дмитрий Владимирович, руководитель. Также Роспотребнадзор. По москве возвращаемся вот видим то есть также горяли дмитрий владимирович андреева лена гена евгеньевна в москве все прям им пишем то есть уже не промахнетесь уже точно все будет э, четко <coughs> пишем распоряжение в целях осуществления защиты конституционных прав и свобод а также их реализации руководствуют статьями 24, статьями 33 Конституции РФ и статьями 33 Федерального закона об общих, принципах, об общих принципах организации местного самоуправления, номер 131 ФЗ. Каждый гражданин имеет полное право обратиться к любому должностному лицу органов государственной власти и должностному лицу органов местного самоуправления за разъяснением своих прав в определенной сфере управления и за получением государственной услуги. Органы государственной власти, их должностные лица, органы местного самоуправления их должностные лица обязаны содействовать гражданину в реализации его конституционных прав и свобод. Опять затрагиваем здесь вопрос гражданства, оно ну, просто упоминается, да. Мы все являемся гражданами Советского Союза по факту своего рождения, потому что не выходили, не выходили из гражданства Советского Союза. Для того, чтобы выйти из гражданства Советского Союза, нужно написать заявление Верховный Совет СССР и получить справку о выходе. Потом прийти в любую другую страну, в Российскую Федерацию, в Украину, в паспортно-визовую службу и подать заявление и приложить к заявлению вот эту справку о том что вы вышли из гражданства и теперь входите пишите по собственному желанию входите в гражданство другой страны так как этого действия никто ни из вас не производил что мы до сих пор живем в правовом поле СССР, но так как мы оккупированы Российской Федерацией корпорацией, которая военным путем захватила власть то в данный момент времени Российская Федерация нас считает своими гражданами. Поэтому по отношению к должностным лицам Российской Федерации, к организациям Российской Федерации, мы имеем право требовать выполнения их же законов. Но... У нас нет обязанностей перед ними. То есть это нужно строго разграничить. То есть у нас есть права перед Росси... на Российской Федерации, ну, по законам Российской Федерации что-то требовать, так как они нас признают своими гражданами. Но, у нас нет обязанностей перед Российской Федерацией, потому что мы не являемся ее гражданами. То есть Так как Российская Федерация считает вас своими гражданами, коими вы не являетесь, то по умолчанию у вас есть права по законам Российской Федерации требовать от Российской Федерации того-то, того-то. Но у вас нету перед Российской Федерацией обязанностей, потому что вы не являетесь де юра юридически гражданами этой страны. Ну, а вернее сказать, это просто всего лишь фирма коммерческая Российской Федерации. Соответственно, вы находитесь в правовом поле СССР, как граждане СССР. Потому что никогда не выходили и не теряли своего гражданства. И не писали заявление о выходе. У нас есть документы, справки об этом, подтверждения. Под каждым видеороликом есть ссылки на данные документы. То есть на ознакомительные документы. От всех слов, которые мы говорим, они подтверждены документами. То есть, поэтому читайте ссылки под описание к видео. Потому что там объем документов... 52 документа. Так. Соответственно, в правовом поле ССР у нас есть и права, и обязанности. То есть а в правовом поле РФ есть только права требовать. И поэтому мы требуем соблюдать закон, который они там сами себе придумали. Пусть вот его и соблюдают. Мы от них и требуем соблюдения их же законов. В рамках административной реформы, читаем дальше, проводимой в соответствии с указом президента о системе и структуре федеральных органов исполнительной власти была образована Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Называем Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве и Красноярскому краю. Они являются территориальными органами, органами федерального органа исполнительной власти Роспотребнадзор, осуществляющим функции по контролю надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей на потребительском рынке в городе Москве и Красноярском крае. Основным законом, основным законом устанавливающим правовое основание деятельности управления Роспотребнадзором, является закон 52 от 30 марта 1999 года, о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека и закон о защите прав потребителей. 17 декабря 2016 года между ПО «Почта банк» и мною был заключен кредитный договор «Заявка». Обращаю ваше внимание, то, что выделено красным цветом по тексту, то есть, может быть заключен кредитный договор. Бывают формы, когда вы просто подали заявку и получили кредит. Бывают еще какие-то там придуманные ими формы. То есть вот здесь поэтому через дробь и написано. То есть либо договор кредитный, либо заявка, либо еще что-то указывать. И как у вас написано в документах при заключении взаимоотношений с банками. Все, что зелененьким указано. Это как раз все, что подлежит редактированию. То, что вы должны вставить свое. И процентная ставка 24,9. Но ну, тут э, забыл отметить. Ну, ну, Каждый из вас, я думаю, обратит внимание, поменяет процентную ставку, которая у вас указана в документах. Э, при заключении кредитного договора был, мне была навязана страховка. О чем свидетельствует договор страхования? Либо полис оферта, либо дополнительное соглашение, либо в пунктах кредитного договора. Опять же, тоже выделено красным, через наклонную линию дробную. То есть вы выбираете, как у вас документ называется. Вот в данном случае те документы, по которым я готовил, там полис оферта. У кого-то договор страхования заключается. У кого-то дополнительное соглашение к кредитному договору будет обозначаться. У кого-то пункты кредитного договора, просто в пунктах кредитного договора указано про страхование. Вот как у вас есть, вы то здесь и оставляете, остальное удаляете. Вот полис оферта, номер у него такой-то, оптимум 3 от 17 декабря 2016 года. Как следует из решения арбитражного суда Красноярского края, по делу номер такое, что условия кредитного договора о обязательном страховании заемщиков риском являет, рисков является незаконным, поскольку страхование может, носить, э, страхование может носить обязательный характер только в случаях, предусмотренных законом. Почта-банк вместе с кредитным договором вынудил меня подписать договор страхования, полис-оферту, дополнительное соглашение и такой-то пункт кредитного договора с ООО. Альфа-страхование на сумму 139 500 рублей, что подтверждено самим договором страхования путем включения соответствующих условий в кредитный договор. Положения кредитного договора были сформулированы самим банком в виде разработанной типовой формы, таким образом, что без страхования кредита не выдавался, то есть получение кредита было напрямую обусловлено приобретением страхового полюса. Пункты типовой кредитной сделки не соответствуют правовым нормам, а именно вменение в обязанность заемщика страховать риски гибели, хищения, повреждения предмета залога, жизни и потери трудоспособности. В силу пункта 1 статьи 16 Закона о защите прав потребителей, условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами РФ, в области защиты прав потребителей признаются недействительными. К тому же, согласно статье 946 ГК РФ, тайна страхования, страховщик не вправе разглашать полученные им результат... в результате своей профессиональной деятельности сведения о страхователе, застрахованном лице и выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также имущественном положении этих лиц. За нарушение тайны страхования страховщик в зависимости от рода нарушенных прав и характера нарушений несет ответственность в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 139 и статьей 150 гражданского кодекса. Страховая компания нарушила данную статью закона, передав персональные сведения третьему лицу, а конкретно почта банк. Потому что сотрудник почта-банк участвовал в документообороте. А страхование происходит в страховой компании. То есть, соответственно, сотрудник Почта-банка является сторонним лицом в данной сделке, что нарушает вот эти права ваши. Тут указано также обзор судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств, утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22 мая 2013 года. Пункт 4. В качестве дополнительного способа обеспечения исполнения кредитного обязательства допускается только добровольное страхование заемщиком риска своей ответственности. Пункт 4.1. Включение в кредитный договор условий об обязанности заемщика застраховать свою жизнь и здоровье, фактически являющиеся условием получения кредита, свидетельствует о злоупотреблении свободой договора требования банка о страховании заемщика, конкретно названной банком страховой компании и навязывание условий страхования при заключении кредитного договора не основано на законе». Пункт 4.2. Требования банка о страховании заемщиков, конкретное, названное банком страховой компании, и навязывание условий страхования при заключении кредитного договора, не основано на законе. То есть, данный способ не дает вам права выбора, не дает вам свободы выбора, там, застраховать, если у вас есть желание застраховать, да, в любой другой компании. Вам навязывают умышленно именно конкретную страховую компанию. Ну, то есть это все противозаконно. В связи с этим, такого-то числа пишем, то есть предыдущие вот вебинары смотрим, да, и пакет по досудебному регулированию. В связи с этим мы сюда перечисляем, мною было, такого-то числа мною было направлено в почтобанк, в ООО «Альфа-страхование». Распоряжение о возврате суммы по навязанной услуге. Потом такого-то числа я получил ответ, не имеющего никакого отношения к моему законному требованию. Либо требование не выполнено было вам, то есть не вернули деньги. То есть вот это все обозначаете. В своем требовании к ПАО Почтобанк и Альфа Страхование я акцентировала внимание на то, что страховой взнос это мой расход, являешься убытком и просил учесть что постановление президиума Верховно-арбитражного суда и, и арбитражного суда Красноярского края указывают на статью 199 Гражданского кодекса, применение исковой давности требования о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимости от истечения срока исковой давности. То есть такие нарушения не имеют срока исковой давности. Можно поэтому возвращать любую страховку. Ну, конечно, в некоторых случаях вам беспредельщики этой системы там, будут писать э, отказ, э, якобы нарушен срок давности. Ну, для этого вот и существует судебный пакет документов, для того, чтобы через суд все это дело вернуть. Так, э, согласно статье 15 Гражданского кодекса, пункт 2 статьи 16 Закона о защите прав потребителя, Расходы, понесенные гражданином на оплату подобных услуг, являются убытками, возникшими вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров работ, услуг, которые подлежат возмещению в полном объеме. А с учетом большого периода задержки, то в двойном размере. Что значит, когда учитывается двойной размер большом, за большой период? То есть, когда у вас кредитный договор, допустим, на 5 лет. Через три года, то есть больше половины срока вы начали, ну вы осознали и начали требовать страховку назад, это больше половины срока кредита. Соответственно вы имеете право претендовать на страховку и расходы, которые вы понесли в двойном размере. Плюс деньги за пользование, плюс проценты за пользование вашими денежными средствами. На основании положения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденным постановлением правительства РФ от 30 июня, ну там и так далее, так далее, не буду все перечислять, учитывая функции полномочия Роспотребнадзора, требую провести проверку по данному факту возврат страховки. ПО «Почтобанк» и ОО «Альфа-Страхование» в рамках законодательства о защите прав потребителей. В случае нарушения законодательства принять соответствующие меры по его устранению. Выдать предписание Почтобанку и «Альфа-Страхованию» о возврате денежной суммы за навязанную услугу. Направить мне письменный ответ. В случае отказа рекомендую предоставить обоснованный письменный ответ, с которым я вынужден буду обратиться с жалобой в надзорные инстанции о том, чтобы вашими работниками, что ваш, о том, что вашими работниками проявлено противодействие моему конституционному праву. Предупреждая об ответственности за некорректный ответ и за причинение вреда здоровью, силу статья 7, 15, 24, 41, 55, 117, 118 Конституции РФ, статьями 8, 24, 136, 140 Уголовного кодекса, статьями 1.4, 2.2, 2.4, 5.39, 5.59, 5.63 КУАП РФ. То есть вот столько нарушений в случае непредоставления ответа. И э, в качестве материала прикладывайте копию кредитного договора либо заявки. Ну в данном случае на шести листах. Прописывайте обязательно количество листов, чтобы никогда нигде у вас документы не затерялись по количеству. Э, график платежей на двух листах. Для чего эти документы нужны? Для того, чтобы не тратили время Должностные лица Роспотребнадзора на запрос этих документов у банка. И, то есть, чтобы все было быстрее, лучше все предоставлять самому, весь материал. А, копия распоряжения об устранении нарушений противоречащих Конституции. То есть, претензия о нарушении права потребителя на свободный выбор услуги и возраст страховой премии на двух листах. Досудебная претензия. Вот три документа, 3, 4 и 5 под номерами. Это документы, которые участвуют в досудебной переписке, то есть пакет документов по возврату страховки, который 3000 рублей стоит, висит у нас в личных кабинетах, ну, оформлен. Шестое. Копии чеков об отправке документов. Вот эти документы вы отправляли Почтой России. Есть копии чеков заказным письмом с уведомлением. Соответственно, копии уведомлений «Почта России о доставке документов». То есть подтверждение ваших действий о том, что вы решали вопрос полюбовно, хотели решить это все по справедливости и по закону. Но э, организация «Альфа-страхование» и «Почта-банк» не удосужились выполнять закон, в связи с чем вам пришлось обратиться в Роспотребнадзор. Все, вот отправляете в Роспотребнадзор такое заявление. В Москву и по месту ведения деятельности следующий документ отправляется в управление федеральной антимонопольной службы в москву так же само по факту регистрации организации так как регистрированы главные офисы в москве и на местном уровне то есть сразу со всех фронтов нападаете то есть и сверху и снизу нападаете и в, на главный офис, и на дополнительный офис, в котором э, вы заключали документы. <coughs> так же самое. заходим на сайт так, э, налоговый, Запрашиваем выписки на управление Федеральной службы, антимонопольной службы. Вот эти выписки. Отсюда берем адрес организации, берем фамилия, имя, отчество, должность руководителя. Вот, пожалуйста, даже телефоны указаны. Все, то есть сюда обратились. Так, закрыть все вкладки, все, больше нам не нужны. Внесли это все. Так, секунду, завершить. Сюда все это внесли: индекс, адрес, фамилия, имя, отчество и так далее. Поручение, нарушение антимонопольного законодательства со стороны ПОО Почта Банк. При получении денежных средств предлагался график платежей по кредиту и договор, куда уже по умолчанию включена страховка, которую сотрудники данной кредитной организации настоятельно рекомендовали. Страховаться необходимо было только в ООО Альфа Страхование. Никакие другие страховые компании банк не устраивают. Положения кредитного договора были сформированы самой кредитной организацией в виде разработанной типовой формы. Таким образом, что без, страхования кредита, что без страхования кредит не выдавался. Считаю, что нарушены мои права публичным акционерным обществом Почта Банка обществом с ограниченной ответственностью Альфа страхование. Не соблюдена законность. Пункт 8, часть 1 часть 1 с федерального закона. О защите конкуренции, согласно которой запрещается соглашение между хозяйствующими субъектами или согласованные действия хозя хозяйствующих субъектов на товарном рынке, если такие соглашения или согласованные действия приводят или могут привести к разделу товарного рынка. По территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо по составу продавцов или покупателей заказчиков созданию препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектом руководствуясь статьей 23 статьей 36 частью 1 статьи 39 частями 1-4 статьей 41 часть 1 статья 49 федерального закона о защите конкуренции поручаю признать почта банка альфа страхования нарушившими требования пункта 3 по пункта 8 части 1 статьи 11 федерального закона о защите конкуренции выдать предписание почтобанку альфа страхование об устранении нарушений законодательства возврат денежной суммы в размере 139 тысяч 500 рублей уплаченные мною единовременно то есть здесь указывайте если у вас единовременно взяли страховку то пишите единовременно опять обозначаю что красненьким указано так или так, то есть вариации. Либо за период, то есть бывает, что страховку ежемесячно э, в э, ежемесячные платежи включают, то есть и вы ее оплачиваете ежемесячно. То есть здесь вот указываете за такой-то период. Третье. Передать материалы дела ответственному должностному лицу управления Федеральной антимонопольной службы для привлечения почтобанка Альфа-страхования к административной ответственности со статьей 14.32 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. При ответе учесть статью 8.10 ФЗ-59 о порядке обращения граждан. О выполнении настоящего поручения вышеуказанными органами сообщите и предоставить мне документы, подтверждающие его исполнение, в срок до 30 декабря 2016 года, но не более одного месяца. Приложение. То есть приложение копия кредитного договора на стальки-то листах и график платежей на стольких то листах. Антимонопольная служба это организация, которая в случае нарушения э, законодательства, а именно нарушения здоровой конкуренции на рынке между банками и страховыми компаниями, установив факт этого нарушения, может э, способствовать даже... Остановки вообще деятельности организации, отбора лицензий и так далее. То есть, это очень серьезное э, обращение, которое позволит даже вывести из строя банк, э, что позволяет, как бы банк э, с вами договориться и вам выплатить страховку. То есть нужно атаковать со всех сторон. От ваших усилий зависит результат, будет он стопроцентным или вас будут за нас водить. То есть, когда мы запустили проверку, вот первый шаг в Роспотребнадзоре, второй шаг в антимонопольной службе, все, получили результаты этой проверки, привлечение банка и страховой компании к административной ответственности, все, теперь у нас полный набор документов для того, чтобы все это дело обосновать в суде и подать в суд подаем в суд данный документ тут вот сделан в таком виде вот здесь я обращаю ваше внимание что ответчик это страховая компания и ответчик публичное акционерное общество подаем мы подаем мы в гагаринский районный суд города москвы именно по тому адресу где находится вот эта вот страховая компания ее главный офис то есть Туда подаем иск в москву и просим рассмотреть потом когда назначить судебное заседание без нашего участия так же само вы берете и со второго фланга начинаете организовывайте свою атаку и подаете уже на организацию на альфа страхование и на публичное акционерное общество почта банк на вашей территории то есть там где находится офис в котором вы заключали документы, соответственно здесь будете указывать суд, который в вашем городе находится. То есть два судебных процесса сразу одновременно закручиваем, то есть нападаем и сверху, и снизу. Ну, если смотреть по управлению. Как э -э -э хочу обратить внимание, у многих вызывают проблемы там как бы с адресами, куда подать, подсудность и так далее. То есть просто берем, выясняем адрес юридического лица. То есть мы, ну, я уже упоминал, что по выписке ЕГРУ адрес юридического лица узнали. Переходим на карту. Загугливаем, да, на карте. Организация вот здесь находится. И мы узнаем. Какие суды, ну то есть вот выяснили, что вот организация вот в этом доме. То есть э, юридический адрес э, страховой компании. Просто выбираем вот здесь в разделе, ну в данном случае в Дубальгисе суды, нажимаем Enter. И вот вокруг ставятся флажки, какие здесь суды. Просто прочитали, нам нужен, то есть мировые суды нам не нужны. Коммерческий арбитражный суд не нужен, мировые судьи и третейский суд нам не нужны. Нам нужен... Районный суд. Вот он есть. Гагаринский районный суд. Город Москва. Донская улица 11. Все. Мы сюда и подаем обращение по территории нахождения организации. Соответственно информация также же берется с сайта суда данного. Гагаринский районный суд города Москвы. Нам нужен состав суда. Обращаю внимание. Состав суда находите и Обращение пишите на фамилии, имя, отчество председательствующего судьи. А он уже распределяет, к какому суде передать ваше дело. Пишем, видим здесь, да, исполняющие обязанности председателя суда. Все, берем и указываем. Гагаринский районный суд, исполняющий обязанности председателя суда. Так же самое поступаем, когда подаем на территории там, где вы заключали кредитный договор и страховой полис подписывали, то есть так же самое устанавливаете в своем городе, например, у меня в Красноярске, какой суд на той территории работает также через Дубльгиз и подаете, включаете два ответчика Альфа страхование и Почта банк. С двух ответчиков будет проще получить там, разделят им поровну и пусть выплачивают. Читаем. В силу статьи 1 пункта 3 статьи 17 Закона РФ от, о защите прав потребителя, пункта 4 пункта 2 статьи 30-33-36 Налогового кодекса РФ, потребитель по искам, связанным с нарушением их прав, освобождается от уплаты государственной пошлины. Поэтому, если вам где-то что-то там пытаются навязать государственную пошлину, можете ссылать их и отправлять на вот эти ссылки на закон. В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона РФ от 7 февраля о защите прав потребителя и статьей 2 статья 20, часть 2 статья 29 ГПК РФ иски по данной категории дел могут быть предъявлены в суд, то есть тут про территориальность могут предъявляться по месту жительства или пребывания истца, то есть вы можете и по месту жительства своему подавать, то есть это не возбраняется и нахождение организации заключение и исполнение договора то есть я рекомендую подавать в двух направлениях то есть и по месту жительства и по месту юридического адреса организации пусть идут два процесса где-то там быстрее будет где-то прострелит где-то там придется обжаловать то есть э, идеального пути нету нужно использовать сразу все методы Соответственно, здесь э, подается исковое заявление. Также все прописано о признании недействительным условии договора, применении последствий и их недействительности. Ну, зачитывать сейчас не будем. Э, время тратить. И так уже 37 минут. Э, ведем работу э, тяжеловато. Здесь расчет, соответственно. Все, что зелененький, меняете на свои данные ответственность и здесь уже в суд прикладываете приложение то есть максимальное количество документов все которые до суда участвовали вообще в движении то есть куда бы вы ни обращались все фиксируете штампиками входящие если прям в организацию носите если почта россии то заказным письмом с уведомлением у вас чек об отправке и уведомление придет после получения организации вашего заявления претензии, жалобы и так далее и вот перечисляем. Копия распоряжения об устранении нарушений противоречившей Конституции. Копия претензий о нарушении прав потребителя. Копия досудебной претензии. Копия чеков об отправке документов Почты России. Копия уведомления Почты России о доставке документов. Результаты проверок Управления Федеральной Антимонопольной Службы Роспотребнадзора. Которые мы с вами вот буквально сейчас озвучивали. Копия искового заявления и копии документов в приложении для направления ответчикам. По количеству ответчиков в двух экземплярах. Данный иск подается со всеми приложениями здесь указанными. И еще делаются две копии. Две копии, которые прикладываются тоже к этому иску. Для того, чтобы при поступлении в суд судья эти копии со своей росписью и сопроводительным письмом отправил двум ответчикам для этого делается копии то есть получается у вас документ будет в трех экземплярах достаточно толстенький по своему наполнению помимо этого еще заявление о привлечении роспотребнадзора четвертый документ он тоже прикладывается к иску а на одной страничке вот тут то есть Привлекаем к участию в деле государственный орган для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителя. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы вы в судебном заседании отстаивали свои интересы не в одно лицо, а чтобы еще и э, сотрудник Роспотребнадзора, который уже уведомлен вами, который уже проводил проверку да, по предыдущим заявлениям, он тоже участвовал в процессе и был на вашей стороне. То есть вот такой пакет документов по э, решению через суд. Он уже есть в личных кабинетах, можете заказывать. Э, цена вопроса пакета по суду, так как он содержит 10 страничек текста, мы до этого говорили, что 250 рублей стоит страница э, юридического документа в «Правовед Сибирь», что в 10 раз дешевле, чем везде на правовом рынке. То есть в 10 раз дешевле цены. 2500 рублей судебный пакет, вот вами, мной озвученный, стоит. Ну На этой ноте благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео, делайте репосты. Распространяйте информацию всеми доступными способами. Всеми законными способами, через сети, через смски, через звонки, как угодно. Просто, чтобы информация доходила до людей, чтобы люди просыпались. Наша задача пробудить всех. Все это основная задача. Ну, в общем, ладно, благодарю всех за внимание. Всем желаю долгих лет жизни. Пока-пока.